Вот мы забрались На самую верхнюю точку Выборга Там вот ратуша И Здесь вот замок Полофа. Святой Марии Как нам объяснили Но с круглой башни Было видно вообще все точки Вот отсюда не видно круглую башню а вот с круглой башни все было видно. Самая высокая точка Выборга. Смотрите, там мост, а, видимо, до этого старый был мост, и его опоры остались. Он гостиница Дружба. Но мы живем на этом берегу. Поэтому нам не надо туда. Ну что, Олафы. Здесь рыцарские бои устраивают Прокат лодок Здесь сюда, сейчас снимаю маленько Что это за боярышник или что это такое интересное? Ага, вообще такое интересное